Впадает. В жизни цепочка рвется Больше глазам не ждать рассвет Кто-то уходит, кто-то остается В сердце несят жизни след Каждый из нас оставит печать в своей жизни и в сердцах, здесь тишина, но души звучат громко в небесах, тем, кто ушли, не изменить, вышло время взывать. Боже, услышь, я еще жив, жду твоих. Здесь добился Путь твоей жизни, твои следы Каждый из нас оставит печать Своей жизни и сердца Здесь тишина, но души звучат громко в небе Вышло время заебать. Боже, услышь, я еще жив, жду твою печать. Боже, услышь, я еще жив, жду твою печать. Боже, услышь, я еще жив, жду твою печать.